Убери ребенка от экрана, мать твою. I'm in. Решил избежать конфликта, проявив свои интеллектуальные способности. Но в итоге мне все равно пришлось драться. Хуякс, gonna... yep, вырубаем. WATCH OUT, WATCH OUT, WATCH OUT, WATCH OUT, OH, oh MY God! GOD, RKO IN MID AIR! HA HA HA HA HA What does this mean? I'm going to learn You'll never catch me, Krabs, not when I shift into maximum overdrive! I knew I should have gotten the turbo. <laughs> Как вам, Rage 2? He да, я тоже такого же мнения. Вам на какой этаж? Ш... Я вот иду нахер из этой игра, а вы. Оу. Oh. Ну не все, что так плохо, зачем? Еще и под американского тяжа так подставил свою BLD. Ебать, что прилетело-то срай, господь, не Джонни, бля, крути педали заебал. Бакарс просто дверь не мог открыть. Да, брат! а это за шо?! Достань! Пожалуйста, багаж Really breathtaking. Breathtaking. Любить удерживать левую кнопку мыши, вам, скорее всего, очень понравится мерз А еще б... Вам, скорее всего, понравится бастион А если вам больше по душе правая кнопка мыши, то, скорее всего, вам подойдет Ринха. Эй, Иржан. Иржан. Иржан, блядь, заебал. Вставай, с Вставай, заебал. На работу пора. Ты че, ебанулся, спишь? Я кручусь, верчусь, я падаю, и я умираю. Едет, короче, кохлятская семья на дачу. Эй, Майкл, здесь. быть Эболой? Ну, привет. Все, пацаны, в кадлокот, блять. блять, да? Пиздец, кто там хромкает, блядь, с ебалом тупым, блядь. Кому хрючево, расхуесось? Солдат, вражеский мангал. Остановить. Всем телом. <с Слабоумие и отвага. Save the kids from the burning building on this one, Jeff. Okay. All right, just push. What sequence is right this? Right there, and oh. <laughs> <laughs> oh, that that could be a pushing blood That's not going to be enough. Boom. They ask you how you are. You just have to say that you're fine. you're. девятнадцать. <laughs> Там впереди не да я ладно что я и такого никогда в жизни поставили. не видел а оку I I still Good job! Ну что же Сука, не обижай жирных. У жирных тоже есть душа, бля. У жирных тоже есть чувства. В основном чувства голода. Check this out. Э, ба! Газку прибавь! Учила меня, мама, не выёбывайся. Держи язык за зубами! Ну нет. <сёк> Я на корабле 15 минут, Даю <сёк> <бля, сёк> с бананом, блядь, что это такое? <сёк> <сёк> <сёк> <сёк> <сёк> Ты куда меня Пацаны, это такая боевая позиция охуенная, смотрите. Ну, блять, дом окружат, ты с криками сам бади Ван вылетит на Убирайся с моего болота, вот фортуат. Думаешь, напугал меня этим сопляк? Так, Так достал. И че, если хочешь стрелять, блять! Surely no way you can get the frag and indeed burns. Great Molly from Nitro. Maybe a bit too great. Although... Whoa. Oh wow. Okay. Okay, Nitro. <laughs> Skyrim Shuffle Skyrim shuffle. If you can't do a skyrim shuffle, I can teach you, teach you. Here's a tissue for your pants, cause you're wet. Shit, <laughs> he's off to you, Jacko. Oh, shit. <laughs> <laughs> <laughs> It's been a long